Здравствуйте! Давайте выясним, как поставить метку на карте. Для того, чтобы поставить метку на карте Google Maps, нужно войти в свой аккаунт Google. Когда вы перейдете по ссылке на карту нашего мероприятия, в правом верхнем углу вы увидите кнопочку ⁇ Войти ⁇ Нажмите ее. Перед вами откроется меню для ввода логины и пароля. Когда вы представили системе, можно переходить к поиску необходимых мест. Например, найдем место вашего, вашего населенного пункта. Для этого в строке поиск напишем название вашего города, села и нажмем кнопку поиск. Также место на карте можно искать с помощью изменения масштаба и перемещения карты. В результате поиска на карте вы увидите зеленую метку. Клик по этой метке открывает ее описание. В этом описании вы увидите команду «Добавить карту». Сразу после нажатия на эту команду метка изменяет цвет. И в описании карты вы в ее данных увидите свой город. Все, я вас поздравляю. Ваша метка добавлена на карту. А теперь давайте дополним Описание вашей метки. Кликнув по метке, открывается ее описание и в углу внизу вы увидите две кнопочки «Редактировать» и «Удалить». Если метку поставили неудачно, можно удалить. Если сделали все правильно, то нажимаем кнопочку «Редактировать» и начинаем заполнять описание метки. В заголовке метки оставим название города, села и добавим ваши фамилии, имя, отчество. В тексте метки коротко напишите о себе, чем вы занимаетесь, чем увлекаетесь. В общем, то, чем хотели бы поделиться с коллегами. К описанию метки можно также добавить фотографии. Одно или несколько и, и даже видео. Для этого необходимо нажать на изображение фотоаппарата. Откроется дополнительное диалоговое меню, в котором нужно выбрать команду «Ссылка на изображение» и вставить URL изображения, которое размещено в интернете. Обращаю ваше внимание, что ссылка на изображение должна оканчиваться JPEG или PNG. Получить такую ссылку можно, разместив вашу фотографию, например, в Google+. Если вы верно указали ссылку, то здесь в диалоговом окне вы увидите миниатюру изображения. После этого можно нажать кнопку «Выбрать». Фотография появится над описанием метки и... Под ним располагаются две кнопки «Плюс» и «Корзина». «Плюс» значит вы можете добавить еще фотографию. «Корзина» соответственно можно удалить фотографию, если она вам не понравилась. Закончив редактирование, нажмите кнопочку «Сохранить». Кроме всего прочего, у вас еще есть возможность изменить значок «Метки». Наведите курсор на название метки в данных карты. Вы увидите, значок, вы увидите значок заливки. Кликнув по него, вы можете выбрать форму и цвет метки. Если нажать кнопочку «Еще», можно выбрать значок из предложенных рубрик. Я желаю вам удачи в работе с картами Google. Спасибо.